всем дорога ребята ну что у нас сегодня brawl stars и сегодня по идее должен начаться новый сезон да вот сезон закончился мы обнули в прошлом сезоне 24 тысячи с копейками спасибо ребятам артемка Бодя, которые больше всего фармили вместо со мной кубасики не получилось у нас в прошлом сезоне ну были причины было пару дней подвисания, я не знаю, с какого хрена. Не мог реально нормально фармить, но... В общем, мы зафармили в прошлом сезоне 24.008. Это наш э, новый рекорд на этом аккаунте. Так, заберем плюхи. Ну, я не знаю. На эту неделю у меня планы все-таки попробовать дофармить и взять 25к. Еще тем более, если выйдет новый бравлер, то я думаю, это вообще без проблем будет. Ну и так, в принципе, если мы фармили с 20 ка, то у нас сейчас 22 с копейками. В принципе, думаю, будет попроще уже фармить кубки. Попробуем, по крайней мере, зафармить, я думаю, больше. думаю повезет и получится ну все конечно зависит от тюма в основном я очень много бегаю с рандомами если бы было, скажем так одна тима своя это одно блин ну тут ничего не сделаешь просто надо каждый день тупо фармить по пару часов тогда в принципе будет хоть какой то Результат так, ну давайте, давайте, забирайте. Да. Yeah. Ну с этим рандомом, знаете, вот я вот не перестаю удивляться, когда ты забираешь у тебя четвертые, пятые силы с тобой, шестые, седьмые против десяток, ну тут вот наоборот получилось, ну просто тупо слили на басы давно я уже на санди, кстати, не бегал короче, кубки идут, ребята в минус, ну надо будет мы в прошлом сезоне зафармили всех, ну не всех а 20 там с лишним я смотрел считал, на 700 плюс, смотрите, сейчас будет эпический слив сразу троих, не странно Странно, странно, что нас троих не слили. Все, пацаны поняли, что прыгать это не вариант. Держись, а чуть-чуть не хватило. Блин, чуть-чуть не хватило совсем, доли секунды. Ну, опять, опять, опять этот эпический слив. В общем, вот так вот бегаешь и просто тупо сливаешься. Не, ну, чувак, ты вообще без типа стоишь. Да, блин, ну помоги же мне. Не добили все равно Мишку. Но ну, как это на ульте Тара я не смогла добить Мишами. Ну, это вообще просто ад. Да. В общем, вот такие вот дела, ребят. Начался сезон и начались, как обычно, с Ну, шестая сила. Ничего против не имею, но, конечно дом это просто просто убийство кубка не знаю вот, э, нафармить можно в принципе я думаю может попробую я не знаю как может засесть в шедешки потому что в 3 на 3 надо все время тему шедешки хоть проще с парнями фармить будет попробовать э, фармануть больше чем 25 к в этом сезоне Конечно, надо будет позадротствовать. Ну куда ты бежишь? Ну писец. затащили тоже звездного ну опять смотрите четвертая сила я вот просто иногда не понимаю этот рандом как он подбирает да не сейчас я на пару секунд забежал каким образом подбирает союзников так что у нас 625 на этих 600 50 надо будет всем 700 возвращать ну, в принципе я думаю это 700 вернуть это намного проще будет нежели мы опали их полностью с 500 там сколько у нас было 550 на 700 ну конечно по задрачивать надо будет Ну, я не знаю наверное не буду бегать в 3 на 3 скорее всего для того чтобы взять 25к придется бегать просто тупо в шадашке дрочь потому что надо реально надо хорошие освеченные тимы ну плюс чтоб играли все все вместе в одно время так давай затащим и затащим два слива было надо надо хотя бы немножко затащить еще Блин, ну ребята, вообще там Дину разберет. Не, успели. Да уходи, ну куда ж ты стоишь? Ну это писец какой-то. 2-2. Ничего себе, ребят, мы даже, мы даже в плюс идем. Поехали еще третью каточку. И буду бежать. В общем, не знаю, посмотрим, что в этом сезоне будет. Но я думал, что будет попроще апать кубки. Но, к сожалению, как видите, не все так, не все так просто, как хотелось бы. Но единственный варик это чисто сидеть в шедешке. Там можно быстро поапаться даже если я буду соло играть потому что три на три это по большой части рандом <шел> <шел> другие за <таспорожда> <шел> Что у нас тут не не жахнут неужто будет 32 3-2 мы затащили. В общем, умею еще хоть как-то неракообразно играть на санди, но опять 8-7. Короче, короче, трэш полный. В общем, пишите комменты, ставьте лайки и думаю, будем больше стримить, будем больше играть в этом сезоне. Наша цель ⁇ апнуть теперь 25К. Будем к этому идти. В принципе, у нас 22, это 2,5К. Надо апнуть, это, ну, по сути, по 200-300 кубков даже в день и мы свободно. Апнемся. Но это надо позадорствовать все. Равно. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.